Привет, я Роман Петушков, паралимпийский чемпион по биатлону. Спорт дал мне новую жизнь. Теперь моя цель стать еще сильнее и немного изменить историю нашей страны. Я делаю это прямо сейчас. А что сейчас делаешь ты? Не ищи оправданий. Займись спортом.